Давай, спарта наш! Давай, спарта наш! Давай, спарта наш! Находятся... Находятся... сказать, что у меня только вот Беги Сава Беги Сава, беги Обыгрывай хорош Да, он? Почему в позиции прям слишком, хорош. Держи! Держи! Можно... хорош Рон, перекидывай, Держи! Хорош! Региона! Да, да! Магина! Магина! Магина! Магина! Магина! Магина! Магина! Магина! Магина! Магина! Магина! Магина! Магина! Магина!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 Защит! Рохивай! Там ночью... Ах! Да! нет! Анголика! Анголика! Анголика! Анголика! Анголика! Анголика! Анголика! Давай, давай, поехали! Давай, давай, давай! Не надо, давай! не надо! Давай! Давай! Давай! Каждый день в подвале Аков под в под а Слушай, это... подвал. не знаю, что поехал, Нормально, Сай! Давай, давай! Прием Давай, давай! Давай, его, Давай, давай! Давай, давай! Хорош, Росавелик, Хорош! Россавелик, а Россавелик, а Россавелик, а Хорош, Саня! Я а Россавелик, а Россавелик, а Россавелик, а Россавелик, а Россавелик, Интересно сейчас. Пойдем, пойдем, играем, играем. Пара. Играем, играем, играем. Играем, играем. Другая мисс. Переводи! Шире, шире. Дим, что-то не Не нафиг, А вот да, <плес> по мне <плес> просто. Сейчас! Ага! Я! Я! Я! Я! Я! Ай, который... Быгай! Давай, давай, давай, давай, дим, еще, дим, дим. давай, дим, дим, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай,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 Абсолютно! Абсолютно! Абсолютно! Абсолютно! Это играть нужно. Не пойти ли? Сукамрышки играть. Не надо. Абсолютно! Абсолютно! Абсолютно! Абсолютно! Абсолютно! Абсолютно! Абсолютно! Абсолютно! Абсолютно! Абсолютно! Абсолютно! Сиданная. А эти он не... А эти он не... А он не... он Дальше, немножко... там... Вообще там... Лисы, а, лисы! Лисы! А, Стоп, а у нас сколько очков? По-моему, По 13. 13-14. 4, 13, 4, 13. 4 выгоди, А вы не своя это...